маркировка. Для идентификации монтируемых компонентов большинство изготавливаемых печатных плат имеют маркировку. Маркировка наносится после проявления маски. Для точного совмещения топологии печатной платы с маркировкой принтер использует 4 рэперных знака, размещенных по углам заготовки. По аналогии с обычным струйным принтером, изображение формируется капельками чернил, отверждаемых ультрафиолетом. Струйный метод является современным и эффективным способом нанесения маркировки. Заготовки с напечатанной маркировкой передаются на контроль качества.